Привет, Вы решили заказать создание продвижения продающего видео под ключ? Наше агентство Видео для бизнеса приготовило подробный бриф, заполнив который мы вместе с вами поймем задачу, желание и проблему, узнаем сроки, стоимость решения ее. Итак, готовы? Фамилия, имя, отчество заказчика. Укажите ту фамилию, которая будет фигурировать в договоре. В поле «Занимаемая должность» пропишите занимаемую должность клиента. Это может быть генеральный директор, либо начальник отдела маркетинга. Контактные данные впишите телефон, телефон, email, skype или ссылки на социальные сети. А в названии компании и организации напишите четкое официальное название вашей компании и организации. География Страны и города. Укажите, где компания находится и реально, в каких странах, городах она ведет свою коммерческую и некоммерческую деятельность. Как компания представлена в интернете, адреса сайтов компании. Ссылки в социальных сетях, любые ссылки о компании приветствуются. Описание продукта, бренда, услуги, про которую создаем видео. Тут должна быть характеристика объекта, о котором пойдет речь в видеоролике. Образ типичного клиента. По сути, это ваша целевая аудитория. Давайте вместе пропишем, кто является вашим потенциальным клиентом. Чего на самом деле хочет ваш клиент? Какие вторичные выгоды он получает от вашего продукта? Его самая горячая болевая точка, та самая канцелярская кнопка на стуле которая каждый раз напоминает ему о проблеме. Его основные страхи и расстройства, которые портят вашему клиенту аппетит и сон. Его самые большие желания и мечты относительно, конечно же, вашего продукта. Какие выгоды несет ваш продукт для клиента, о которых он не знает. Какую проблему решает ваш продукт? Давайте теперь подробнее о самой проблеме. С какой проблемой сталкивается ваш потенциальный клиент? В чем ее суть? Какова причина возникновения данной проблемы? Какие методы ваши клиенты уже пробовали для решения данной проблемы? Как ваш продукт решает эту проблему? Какую ключевую главную ценность несет ваш продукт для клиента? Отвечайте измеримо и конкретно. Отличия от конкурентов. Перечислите основные отличия от конкурентов на вашем рынке. Здесь уместны уникальное торговое предложение. Почему ваш продукт решает проблему вашей целевой аудитории лучше, чем продукт конкурентов? Цель видеоролика. Чтобы правильно определить цель видео, ответьте на вопрос, какого именно действия я жду от зрителя после просмотра моего ролика. Критерии достижения цели. Как вы узнаете, увидите или поймете, что уже достигли данной цели? Какие показатели мы считаем достижением успеха в создании видеоролика? Отвечайте измеримо и конкретно. Например. Создание видео за 10 дней, дополнительные 15 заявок и регистрации в день от размещения на сайте видео и так далее. Маркетинговые каналы, распространение видео. Где именно мы будем использовать видео, в каких каналах продаж. Примеры этих каналов. На главной странице сайта, в e-mail рассылке писем, может быть это личная продажа менеджер клиент или группы в социальных сетях. Примеры видеороликов, на которые мы ориентируемся. Покажите нам наподобие каких видео вы хотели бы иметь свой видеоролик. Пусть это будут 3-5 примеров. Какие дополнительные элементы будут использованы в видеоролике? Будет ли использована живая съемка? Нужно ли внедрение в ролик 3D элементов? Будут ли в ролике присутствовать персонажи? Ориентировочный хронометраж. Какой примерно от и до длительности видеоролик вы хотели бы иметь? Классической длительностью нашей деятельности является хронометраж в 90 секунд. Ориентировочный бюджет. Какой примерно от и до бюджет вы готовы инвестировать в создание видеоролика? Особое пожелание. Графическое оформление, сценарий, возможно, у вас уже есть какие-то наброски, идеи, мы будем рады их услышать. Музыкально-шумовое оформление, корпоративная мелодия, стиль музыки. Горящие ли сроки? Если да, то напишите крайний срок. Технические требования к ролику. Сообщите нам, в каком формате вы бы хотели получить данный видеоролик. Тип видеоролика – это продающий ролик, обучающий, может быть, это корпоративное видео или что-то другое. Теперь у нас есть все необходимые данные для решения поставленной вами задачи. Мы в кратчайшие сроки изучим этот документ и предложим вам несколько оптимальных и эффективных решений. Наш менеджер свяжется с вами по указанным контактам. Спасибо, что выбрали агентство «Видео для бизнеса».